дорогие друзья интернет пользователи гости на канал я Серый кролик ну вот наконец нам привезли песок конечно от моей бедности или нищеты хотели провести в рави но не получилось слава богу за копейки привезли мне даром а, привезли мне такой вот песок а, проблема знаете в чем привезли его минус 3040 пришел с работы женговора привезли песочек что произошло за 30-40 минут Ой, он влажный Понимаете, друзья? Все, примерз. Там, конечно, где-то внутри еще более-менее нормально Но Короче, ладно, идем за ведрами Будем носить Ну вот, друзья, заносили мы свою ямку Правда, не полностью, без проливки Земля мерзлая Вот такие подкопы делаем Сейчас ведро последнее замещем Покажем, что у нас там сайт. Это, короче, мучение. Все, все, все а, все. Так. Наконец-то мы закончили практически с этой ямы. На сегодня, по крайней мере, засыпали. Попадаются вот такие булыжники. Их плоховато разбить. Шланг для воды сюда присунуть пока не нету. Притянем сюда воду. Прольемся и будем дальше носить. Включил обогреватель для того, чтобы, э, когда носили песок, дверь была в клетчатик открыта, а там минус. Минус 10, наверное, 8. Ну, неважно, видите? Поэтому, если я чтобы как раз немножко растанет. И говорит, все хорошо. Сейчас, кто тут у нас весится, а? Кто весится? Я вас сейчас все. Я говорю, сделай мне дыркач. О, положил на клетку, уже погребится. Кто там вылезет, ебас? Я сейчас кого-то полечу. Ах ты собака, молодец. Ну, хочешь, что -то? кто тот у нас таки, а? Кто? Девочка. Она пошла. Еще раз я сказал. Вот так мы лечим кролику. Так, деркач мы отлаживаем. Еще. Так как эм, мы бедные, ну, я бедный, женка богатая, я бедный. Для того, чтобы покупать металл и делать отбойники не с металла я на первое время сегодня зашел в строительный магазинов вроде городе Кличо. говорю, так и так, продай мне две полосы по 3 метра ну, может какие-то там бэушные, ломаные какие -то. он говорит, ну, проблем по, наверное, 5 рублей мне одну полосу сейчас такая 10 стоит, он по 5 рублей мне вот тут колодок небольшой там, где-то еще одним словом, я сделал вот такую такой наклонник. Здесь я ставил место, чтобы, если что, с непильных паений капало и стекало туда. И чтобы, видите, вот такого вот сюда не писали они. Вот, видите, вот, писают, засранцы. И потом становится мокрый пол. А нужно, чтобы была мокрая земля. Вот с этой стороны подрезаемся и ставим. Здесь 20 сантиметров или 25, то есть наклон большой. С этой стороны на саморезы с большой шайбой, ну, чтобы не проваривалось. Я не говорю, что это очень хорошая штука. Нет, я говорю, что на первое время я с этой стороны уже сделал. Только ходи, покажи. Ходи поближе. Вот, покажи внутри, как получается. Вот, видите? Вот так. Я говорю, что на первое время должно мне хватить. Тем более это 10 белорусских рублей, не такая-то большая затрата. Видите? Между прочим, по поводу коров. Вот двое сидят. Целые. Какашки провалились. сюда. Здесь. В одном месте залипон. пока целые. Это не реклама, друзья. Это эксперимент. Целые. Целые. Их у меня было 6 штук. Целые. То есть надо еще покупать и разлаживать по две штуки в каждую клетку. А у тебя. А там. Так, крыльчатки окей, пока окей. Что еще хотелось вам показать? <как> Короче, мучимся мы в этом крыльчатнике. Но одно только спасать, что здесь тепло. Сейчас обогреватель, конечно, выключим, чтобы не мотал. У нас еще две половинки такие по два метра, и мы сделаем сейчас на эту клеточку. Водичка будет уже сходить туда. Здесь песок немножко подсохнет, мы сюда подведем воду, промоем, чтобы все полностью замыть. Ну и будем дальше таскать сюда, чтобы... Если обвал какой или еще что-то нибудь. Пока без бетона. Но два мешка цемента я взял только кошельку. На всякий пожарный. Ну, мало ли, война, как это говорят. Вот. Два мешка взял. Ну, пускай будет, мало ли что. Тут уже я прыгал, и ломиком, и шмомиком и так, сегодняшний праздник, сочельник, как-то, как? Крещенский сочельник. Крещенский сочельник, Короче, не в этом дело. У нас традиция семейная. Каждый год, если кто не верит, можно на канале посмотреть. Только мы в прошлом году не купались, да? Аппендицид был у нас. Ну, не важно. Получается, что каждый год мы с семьей, то есть я сначала один, это прорубь нырял, а потом мы с женкой полезли, да, женка? Да. Сегодня лезем? Конечно. Молиться будем? Будем. Будешь молиться до Дездевона? Короче, если кому интересно, оставайтесь с нами. Мы сегодня вечером часов 7, может, 8. У нас там в городе Кличев организованы место для купания там, ну, более-менее. Если кто хочет, оставайтесь с нами, все увидите. Здесь. По поводу кроликов пока больше ничего вам рассказать не могу. Оставлю все это в тайме, чтобы поставить на поседавтра. То есть поедем мы на субботу, скорее всего, на Могилев. Поедем, Юлька? Наверное. Поедем Может, на даже пойдем за полтавским серебром себе в корольчателе. Также мы купили сегодня профиль. Купила саморезов полкилограмма. И будем делать еще подкрыточку. Сюда пока не ставить не будем, потому что вдруг провалится. А дальше будем ставить... Сюда. В настоящее время здесь у меня 10 кроликов-маток сукрольных. 9. Одна родила. Угу. Уже. 3-4 на подходе. Что еще? А, и садить нам нужно сколько, Юлька? На улице у нас остались еще кролики? Нет. Там два самца? Угу. Так, из девочек здесь одна девочка. Ходи, пожалуйста. Осталось. Вот нам девочку. Открыть. Вот она такая вот она рожала потом вот такую девочку осеменить вот такую девочку помесьную осеменить угу. и все Юля это все а вот беленькая тоже нет она а, здрасте да. это беленькая девочка это тоже можно наверное угу. пропустил что-то ты ее не не еще наверное маловато мы кажется она гуляла просто уже ну у нас короче три кролика три крольчихи еще то есть, получается, 13 кроликов маток. Посмотри. Засранец. Блин, Убегает ты куда от, бежишь? От такой шикарной девушки. Ну, угу, пошел. О, вот от так. Рыжика. Я вас, блин, воспитаю. Ну, потому что мальчики начинают грызть. Я уже не знаю, куда А ты что, модель? Сниматься хочешь? Вот, у ну, девочка вот такая вот. Угу. Ну, она здесь вот спереди сидит постоянно. Так интересно. Да, 13 кроликов маток. Но мы будем еще брать, наверное, две... Девочки болтовское серебро, двум мальчики болтовской серебро. Быстрее бы эти подросли, угу. и мы их тоже будем. Ну, убирать. клетки надо пересаживать. Да. Все. Едем купаться. Смотрите, оставайтесь. Подписывайтесь. Подготовка к купанию. Юлика, ты готова? Ну да. Я не знаю. Следочек. Одевается, кричит. Блин, как я не знаю. Как речь. Я боюсь. Чего ты боишься? Солнышко уже купалась. Так я не ворот купалась. Вот наша жизнь правдивая. Нет, все будет нормально. Покупаемся в то все расскажем. Все только взять. Все будет классно. Так, солнышко, ты в Ютюбе. Посмотрите, что у нас тут творится, девочка. Солнышко, ты исправишься? Все, всегда будет красиво. Кроватка, а? Посмотри-ка на меня. Телефон ищешь? Пальник Дели, мы готовы. Уля, посмотри на меня. Тебе не стыдно? Угу. На улице ночь. А у нас машинка и мы одеваемся. Выехали, наконец-то. Да. Сергей Лебаша, привет. А -а -а. Тут Маринка, привет. Одна в 70 рулит. Го, едем купаться. Друзья, вот так а? просто деревенская, ну или сельская, наша жизнь. Едем, станция Несета, Клическая район, Могилевская область. уже извините, друзья. Ну, мы еще едем. Ну мы а -а -а. еще едем. Нам, ну, километров 12-15. Подумаешь. Ну вот наконец-то через минут так 15-20. Ну, может, 10. Приехали в город Кличев. Там вот наши односельчание. Друзья, Любка. Маринка, Женка, ну, наш Серж за рулем. Кличев рулит. Едем на купель. Говорят, у нас на крещение в маленьком населенном пункте. Кличев, никто не купается. Посмотрите. А Женка, не бойся, идем. Вот, идем. Скорая МЧС, свет. Милиция там еще видели. Все культурно. Между прочим, сегодня банька. 3 рубля белорусских серые посмотрите на них О, скорая нас бережет все красиво фонарь место где купили сейчас посмотрим Ой, спасибо так серый кролик с вами сейчас я нырк а потом я будет а потом женка серого кролика Водка. Ой, господи, это боже, прости Друзья? Все хорошо, а серый кролик живой <ролик> Молодец Жинка следующая. Жинка подготовка. А вот ждут, смотрят и боятся. Жинка, ты супер. Конечно. Не спеши, снимай сланцы. Стаб, сланцы. Не, не, смотрите, Где снимать, тут или там? Лучше заходите, да. за перего держитесь. Солнышко, аккуратненько. Ой. Аккуратненько держись. Ольга маленькая я Тише, тише, тише. Вот так, Ой, красота. Чуть-чуть, не... Давай, давай, давай, давай, маленькая. Давай, Можно давай. Здесь, давай. пожалуйста. Не-не, дальше, дальше, ну, давай. Ложись. Можешь. Не... Можно еще? Давай, Можете давай. Сошли Давай, Ой. давай. Аккуратненько только держитесь. Раз, ты не... два, три. О, раз, раз. крысись, солнышко, крысишь. Молодец. Ой. Давай, Ой. давай. Скажи что-нибудь, друзья. Я хочу, да. Ну скажи что-нибудь хорошее. Юля кунулась немножко. А вот сейчас смотрим. Мамочки. Маринка аккуратненько, аккуратненько. Умница. Умница. you <laughs> you <laughs> <laughs> О, так классный! Ох ты! Ох Любка Ох ты! Ох ты! Ох Умница. Аккуратненько. А это грубо поддержки у нас. Вот количество людей, которые сейчас будут <в> купаться. <покупателе>. Тоже покупался. Все культурно. Так что извините, что руки колытся, потому что холодно немножко. Всем счастья, здоровья и благополучия. На нас сильно не рвайтесь традиция не традиция но как и видите везде молодежь всем спасибо всем счастья здоровья и благополучия всем пока подписывайтесь на канал будьте серым кроликом